Всем здорово, чуваки! С вами я, Авуля. И сегодня мы разберемся, а чем все-таки отличается простая Fall Guys. Fall Guys Collection Editor. Итак, что же лучше купить и где же все-таки выгоднее. Итак, начнем с Fall Guys. Fall Guys стоит 465 рублей. И это достаточно выгодное предложение, если вы собираетесь купить именно сейчас и хотите играть именно в данный момент. В дальнейшем я уже говорил и буду говорить еще раз, то что скидки на фулгас будут. Ее будут опускать до 300 рублей, это будет на 70, скорее всего, распродажи. Ее будут продавать примерно за 300 рублей. Поэтому можете дождаться зим зимы и на Новый год можете купить дешевле. Но это не стопроцентная информация, но все-таки возможно вы ее будете слежать. Поэтому дождитесь зимы. Итак, фулгаз коллекционный дитр же стоит 600 с чем-то рублей, я не буду говорить точной информации, 600 с чем-то рублей, потому что, да. Итак, что в Collection Editor? В Collection Editor находится простая Fall Guys и два набора. Два набора, это Full Guys Collection Pack и Fast Food Pack. Что они дают? Они дают кучу костюмов, одну эмоцию. Также дают 10 тысяч монеток. В принципе, все. Стоит ли переплачивать? Мой ответ, нет. Не стоит все это, вы можете получить бесплатно. И бесплатные скины есть Вы можете посмотреть их вот в этом вот Видео, то есть все бесплатно, вы можете посмотреть И оценить сами Как бы да, поэтому я не советую вам ее покупать Из-за того, что, во-первых Из-за того, что всего два пака И его вряд ли будут изменять коллегчин А во-вторых Скоро будет второй сезон Через 37 дней 37-38 примерно И там добавят новый пак То есть это я говорю серьезно сейчас и все окей Поэтому я не советую купать коллекшн-дитр, советую купить обычный фоукайз и играть. Ну и как бы да. Ну а с вами был Ули. всем удачи, всем пока.